Боже, настала пора сообщить новость, о которой я сказал в самом начале. Компания приняла очень непростое решение. Компания приняла решение сделать все, все необходимые шаги, чтобы выйти на IPO. Что такое IPO? IPO – это первичное размещение акций, процесс продажи компаний или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной, а бумаги доступны широкому кругу инвесторов. Это значит, что акции компании будут Свободно торговаться на фондовой бирже. Свободно. Свободно. Вы понимаете, о чем я говорю? Повторю. Акции компании будут свободно торговаться на фондовой бирже. Очень важный вопрос. Зачем это нужно компании? Компания – это нужно для еще большего роста. Это позволит компании расширить свое влияние на других рынках, получить еще больше продаж продукта. Это шаг на новый уровень. Вместе со статусом «публичный» компания получает массу других преимуществ. Улучшение репутации. Большая прозрачность бизнеса, что увеличивает эффективность ликвидность ценных бумаг и не менее важный вопрос зачем это нужно лично вам нашим партнерам лично вам это нужно для того чтобы владеть компанией акции которой торгуются на фондовом рынке а это улучшение репутации компании которые вы совладеете большая прозрачность бизнеса что увеличивает эффективность и ликвидность ценных бумаг. Согласитесь, это также может быть предметом гордости. Я сотрудничал с компанией, стал партнером, а теперь наши акции торгуются на бирже. Мы вместе прошли этот путь. Поверьте, тут есть чем гордиться. Я думаю, первые владельцы бумаг таких компаний, как Microsoft или Apple, вам подтвердят это. Выход на IPO – это непростой, но логичный путь для всех нас. Если мы хотим охватить весь мир на совершенно новом уровне, то мы должны сделать этот непростой шаг. И этот шаг непростой в первую очередь для компании, так как компания приобретает множество дополнительных обязательств как перед тысячами новых инвесторов, так и перед регулирующими органами. Еще больше правил, еще больше проверок, еще больше требований. Но мы посчитали, что это того стоит. Это стоит тех возможностей, которые откроются перед всеми нами. Как вам эта новость? Захватывает дух, не правда ли? Мне до сих пор не верится, что я говорю вам об этом так как ранее наша стратегия всегда была направлена только на развитие частной компании. Закономерный вопрос, что же изменилось? Что произошло такое, что мы поменяли стратегию? На собрании держателями МИЦН в ноябре прошлого года был принят стратегический план развития компании который включал в себя технологию успеха как отдельное направление в рамках нашего общего бизнеса, а также новую юридическую структуру. Эта юридическая структура, структура была разработана с запасом прочности для возможного перехода компании в публичный листинг фондовых бирж. Видите, насколько важным и далеко идущим оказалось ваше решение. Два фактора. Новая структура и технология успеха. И в первую очередь технология успеха. Особенно, Особенно подчеркну. Именно эти два фактора позволили нам посмотреть на переход компании в публичный листинг фондовых бирж. Выход на IPO ⁇ это непростой проект. К нему нужно основательно приготовиться. Давайте обсудим, как мы пойдем по этому пути. В первую очередь нам нужно изучить все параметры, обсудить необходимые шаги и условия с нашими международными аудиторами и инвестиционными банками. Может быть понадобится что-то изменить в бизнес-процессах, если будут такие требования или рекомендации. Также нам нужно запустить наше новое направление технологии успеха. Мы считаем, что в будущем именно она станет жемчужиной, бриллиантом нашего бизнеса и позволит сама, само по себе увеличить нашу капитализацию. Но нам нужно не только запустить технологию успеха, но и продвинуть ее на рынок, сделать широко известной. В этом продукте просто отсутствуют барьеры и границы для предоставления. Это практически в чистом виде услуга. И я верю, что работающая технология успеха создает новый уровень дохода и ценности компании. Это другой рынок. Это огромный рынок. Но не буду повторяться. Мы уже говорили об этом. Мы планируем, что на это уйдет около двух лет. В этом, 2021 году, мы выпустим технологию успеха. 2021 и 2022 годы уйдут на продвижение развития. развитие. Мы не забываем также и про развитие золотого бизнеса. Это также очень важно. В 2023 году мы проведем общее собрание держателей ЕЦН с вопросом, Согласны ли вы, чтобы компания вышла на IPO? Да или нет? И если большинство выберет этот путь, то мы начнем все процедуры по выходу на IPO. После вашего решения, если оно будет утвердительным, мы подпишем все необходимые документы с лучшим инвестиционным банком, который будет руководить самим процессом размещения акций на фондовой бирже. Мы будем держать вас в курсе о действиях в этой области. Еще раз хочу пояснить, почему этот процесс займет столько времени. Множество компаний хотят выйти на IPO, но не всем это удается. Не все выходят успешно. Мы хотим подготовиться и, насколько это только возможно, увеличить шанс успешного выхода на IPO. Мы хотим получить максимальный эффект и для компании, и для вас наших партнеров. Мы не хотим пройти длинный тяжелый путь и не получить результат. Я думаю и вы так же думаете. Помните, из мечты рождается цель и план ее реализации с преодолением всех барьеров и препятствий, и только настойчивые, Умные и целеустремленные люди, способные дойти до финиша. Я против разочарований. Я за победы и успех. Я не хочу, чтобы у нас получилось, как в старом анекдоте, молодой хирург делает операцию и делает первый надрез скальпелем. А опять не получилось. Не думаю, что найдутся люди, которые хотели бы оказаться под ножом такого хирурга. Успешный запуск на бирже означает, что оценка нашей компании потенциально вырастет в 3-7 раз. И аналогично вырастет денежный поток. Не менее важен и второй момент. Для наших бизнес-партнеров успешное IPO будет означать, что входящий денежный поток с фондовой биржи не только резко увеличит стоимость их активов, но и сделает их ликвидными. Это означает, что можно будет покупать и продавать ценные бумаги на бирже за считанные секунды. Услышьте меня и поймите меня, ведь это фантастика увеличение стоимости активов и можно будет покупать и продавать ценные бумаги на бирже за считанные секунды. Ну дамы и господа, я хочу прямо сейчас остудить неудержимые фантазии. Это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. Или по щелчку пальцев. Щелк и мы в IPO. Если бы все было так просто, то каждый бы газетный пиоск выходил на IPO. Это сложная и небыстрая процедура. Множество компаний при всем желании и старании не смогли выйти на IPO. Это в первую очередь надо учитывать. У нас есть хороший продукт. У нас есть самая лучшая команда международных аудиторов. И нам, как компании... Нужно сделать домашнее задание, чтобы приготовиться к этому ответственному действию. Сделать все возможное и от нас зависящее, чтобы была возможность выйти на IPO максимально эффективно. Я уверен, что нам понадобится и ваша помощь в этом. И действуя как команда, мы дам ее все успеха. Если на общем голосовании будет принято решение идти на IPO, то может понадобиться до трех лет, чтобы выполнить все процессы. И хочу повторить важный факт. Компания пойдет не сама на IPO. Ее будет, будут выводить специалисты, инвестиционный банк, в соответствии с правилами, выбранной в фондовой биржи. И принимать окончательное решение будет комиссия по ценным бумагам или выбранная фондовая биржа. Но это решение, этот путь, наше с вами будущее, наше с вами счастливое будущее, это бизнес и доходы совершенно другого уровня. И те, кто пройдет с нами этот путь, не пожалеет об этом. Возникает вопрос, что делать прямо сейчас? Я уже говорил, что, когда-то говорил, что мой отец, когда я был юношей, сказал мне, ты уже умный, а вот чтобы стать мудрым, тебе придется пройти длинный и тяжелый путь. Так вот, сегодня я обращаюсь к мудрым, к тем, кто понял важность перспективу и масштаб той новости, которую я сегодня объявил. Будьте мудрыми, готовьтесь используйте все инструменты и преференции, которые предлагает вам компания. Через какое-то время вы с гордостью скажете себе «спасибо». В связи с подготовкой к предстоящему событию, исходя из логики и правил IPO, эти инструменты и преференции станут более дефицитными. Возможно, будут видоизменяться и сокращаться, а, возможно, будут появляться новые. Будьте мудрыми и используйте свой шанс. Мне очень не хватает вас всех. Но рассказывая вам все это, я представляю, что я рассказываю вам это вживую. Я чувствую ваш восторг, я слышу, в зале рев восторга, я вижу ваши горящие глаза. Пожалуй, это была самая ошеломляющая новость из всех, что я рассказывал вам. Я буду благодарен, если вы пришлете мне видео с вашими мыслями и отзывами, даже если там будет только одно слово, это все равно ценно для меня, для всех нас. Давайте теперь посмотрим, что каждый из нас будет делать. Sorry. Компания будет готовиться со своей стороны. От вас я тоже ожидаю помощи. Мы оказались в новой области. Нам нужно больше клиентов. Нам нужно больше сделок. Нам нужно больше бизнес-партнеров. Нам нужно увеличить все показатели прямо сейчас. Нам с вами нужно прямо сейчас создать рычаг, Который поможет в выходе на IPO. Кто не готов действовать, что ж, ваше право, тогда просто отойдите в сторону и не мешайте. Как я уже сказал, действовать нужно сейчас. У нас впереди увлекательная игра. Выйти успешно на IPO. Выйти так, чтобы она написала вся финансовая пресса, но написала после выхода, захлебываясь восторгом а не до выхода, ответив, осветив нас на весь мир балаболами. Ну, вы понимаете, нам нужно начать бросать больше камней прямо сейчас, чтобы к руки на воде что-то сделали нам всем. Кому понравилась эта идея и кто хочет помочь, нужно действовать прямо сейчас. На IPO не выводят за красивые глаза, и потому что мы хорошие люди. На IPO выводят только за дела. А потому разумное действие компании, которая идет на IPO, это рост и развитие. Об IPO мечтают многие, но очень немногим под силу осилить эту вершину. По сути дела, вершину бизнеса. И мы сможем сделать это только вместе. Нам нужна ваша помощь и поддержка. Наивно думать, что компания справится с этой задачей одна. Посмотрите, кому из знакомых или близких вы можете порекомендовать Goal Set Master. Посмотрите, кому вы можете помочь найти путь к своей цели. Посмотрите, кто из вашего окружения хочет финансовой устойчивости в жизни. Посмотрите, кто из ваших знакомых заинтересован в услугах платформы. Каждый из вас знает, что на платформе есть продукты, сервис и инструменты. Практически под любой тип аудитории, стремящейся к финансовой устойчивости. Купля-продажа золота. Доступ к продукту, являющемуся основой финансовой безопасности. Goalset мастер планировщик целей, методика их определения и достижения при помощи специальных инструментов, а также удобный способ накопления активов для реализации своих потенциальных возможностей. GeoGIS Time Shift, GeoGIS Fixing. У нас очень широкое предложение, список большой. Не буду сейчас его перечислять целиком. Каждый из вас знает, что за инструмент, продукт или услуга ему по душе. У каждого из вас есть сильные презентации и свой способ продажи, какой-то конкретной услуги или продукта. Используйте те наработки, которые вам хорошо знакомы, инструменты, которые показали себя лучше остальных, продукты, которые считаете наиболее востребованными на рынке. Действуйте максимально эффективно. Посмотрите. Кому из них можно порекомендовать GOS Time Timeshift и GOS Fixing? Нам нужно создавать рычаг из клиентов и услуг. Чем больше клиентов и услуг, тем лучше показатели, тем сильнее это повлияет на выход на IPO. Нам всем, кто хочет получить доход, нужно действовать прямо сейчас. Посмотрите, кого из ваших знакомых интересует деятельность как бизнес-партнера. Посмотрите, кто из ваших знакомых готов продвигать идеи и услуги платформы GeoGIS. Нужно создавать рычаг из бизнес-партнеров, которые будут продвигать и привлекать еще больше клиентов. Чем больше клиентов и услуг, тем лучше показатели, тем сильнее это повлияет на выход на IPO. Нам всем кто хочет сохранить свои капиталы, нужно действовать прямо сейчас. Самое время начать покупать золото регулярно, каждый месяц. Самое время начать покупать ЕЦН регулярно, каждый месяц. Это создаст рычаг для будущего. Нам всем, кто хочет приумножать, нужно действовать прямо сейчас. Кто не готов действовать, ваши права. Все, что будет происходить дальше, вас в таком случае мало касается. Выбор за вами. Успех – дело добровольное. Главное, не мешайте тем, кто понимает потенциал компании. Для нас сейчас самое время покупать ЕЦН. Если не у вас уже есть, то тем более. Вы уже сделали правильный шаг. Укрепите свои позиции, купите ЕЦН. Это создаст рычаг вашей финансовой стабильности в будущем. Просто используйте рычаг везде, где только возможно. Как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Компания – это та точка опоры, с помощью которой вы можете перевернуть ваш мир. ECN это рычаг. Чем больше у вас будет ECN, тем длиннее будет рычаг, тем сильнее произойдет поворот. И в конце я хочу дать вам еще один рычаг. По всем стандартным контрактам, оформленным, оформленным с 17 апреля до 7 мая, за каждые оплаченные 3 ИЦН мы выдадим дополнительный 1 ИЦН. По всем стандартным контрактам, оформленным с 8 мая до 31 мая, за каждые оплаченный 4 цен мы выдадим дополнительный 1 цен При докупке по этим контрактам эти предложения будут действовать до нашей летней конференции, до 17 июня. Время имеет значение. И если приложить усилия в правильное время, то можно получить лучший результат. Да и кстати... Бонусы для премиум-ФПЦ также удваиваются до 17 июня. Все просто. Мы дали вам еще один рычаг. А вот действовать ли вообще или как быстро действовать, решать вам. Но мой вам искренний совет. Усильте ваши действия, усильте вашу долю в компании. Приготовьтесь сами к выходу компании на IPO. Делайте это прямо сейчас. Спасибо за внимание. Всех обнимаю. До встречи.